В общем, усвоить надо что? То, что окружающий мир состоит из семи миров, да? Это его усвоили уже, да? Семь миров. Материя каждого мира отличается от материи другого мира, в первую очередь, по своей плотности. Плотность материи разная. Вот физический мир... Самый грубый, самый плотный. Мало того, каждый мир еще делится на семь подразделений. Понятно, да? Вот семь миров основных. И каждый еще на 7 делится. Ну, вот наш делится на 7. Три вида материи, вот они, видите, вокруг. Твердый, жидко газообразная, да? И четыре вида эфира то есть энергии в нашем мире. Без этого эфира физическая материя, она вообще не могла бы вообще существовать. И за счет этих эфиров, то есть за счет энергии физического мира, вот эта материя физическая вся, она существует. То есть энергия и материя между собой Связано так, что одна без другой не существует. Но это по нашим своим понятиям. Может, там у кого-то, у каких существ есть другие понятия, но нам пока доступно вот это. Так вот, эфир нашего физического мира можно тоже назвать материей, только тонкой материей. Тонкой материей нашего физического мира. Не путайтесь с тонкой материей тонкого мира. Там своя материя и свои энергии. Вот эти моменты, чтобы вы его встречали. Потому что сейчас, вот если сегодня дружку смотрели, кто смотрел? Ну его передача по НТВ. Там вообще с людьми происходят такие вещи. Не у людей, не в этой так называемой науке. А у нас наука только западная существует на планете сейчас. Другой науки нет, есть восточная, но это духовная наука, она идет своим путем. Так вот, у этой самой западной, грубо-малитической науки, к этому времени, которое сейчас наступило, никаких ответов практически на все эти вопросы нет. И у людей нет, и у этой науки. Ну, там где-то есть какие-то среди этого научного мира, ученые, которые немножко там что-то единиц таких стали задумываться. Ну ладно, это про науку. Конечно, сказано, что через науку придут знания о тонком мире и так далее. Но это не через вот эту, не науку черной иерархии, которая ее тут поддерживает, снабжает, финансирует, выращивает, не через эту науку. Та наука работает против человека, а это наука нового мира, то есть совершенно ученые, которые независимы от этого комитета трех суд и от всей этой черной братьи. Но они находятся в наше время в довольно тяжелом состоянии, их никто не финансирует, они сами вынуждены партизанскими методами исследовать то, чего не хочет исследовать официальная наука оплачиваемая этими силами зла но у них у всех сейчас почва, говорится, из-под ног уходит и будет уходить все больше и больше так вот физический мир из семи подразделений три плотных вида материи четыре тонких вида так вот, этот плотный слой нашего физического мира, то есть твердой жидкой, разобразной материя, вот это вся вот вокруг, назовем это химическим слоем физического мира. Химический слой. Почему? Потому что все везде химические что? Элементы вот эти, да? Они все между собой вступают там. Реакции, понимаете, всякие связи, все вокруг состоит из химических элементов. Понятно, да? Вот это вот древесина, тут белки, скажем, там железо, да, идет вот эти идет воздух, все, так сказать, химия, сплошная химия. И мы с вами тоже сплошная химия, понятно, да? Все твердые тела, жидкие, безобразные, это все это называемая химия. Поэтому все это называется химическим слоем физического мира. А что остается еще? Остается еще эфирный слой. Вот эфир ⁇ это тоже физическая материя, только тонкая. Он неоднороден, как считает грубо наука Запада. А эфир существует в четырех различных состояниях. Он является проводником животворящего духа, который наделяет жизненностью все формы вот в этом химическом слое. То есть вокруг всего. Мы с вами с химической материи состоим растения, животные. Без эфира ничего существовать, ни одна форма жизни здесь не может. Даже вот эти вот предметы все, они бы потеряли сразу форму, если бы эфир их оставил. Вот сейчас заберите в любой, любой твердой вещи эфир. Все. Эта вещь исчезнет у вас на глазах. То есть насколько важен эфир. В четырех состояниях вот этот эфир, он содержит буквально все формы физического мира. Все, абсолютно. Но мы будем говорить не о, вот, не о том эфире, который содержит все вот эти формы разные, а о нашем теле, чего делает эфир в своих четырех состояниях в нашем теле, чем он там занимается, а без, этой, без этих четырех форм эфира наше тело тоже исчезло бы в мгновение ока, если забрать эфир, понятно да? Вот это важно усвоить эти моменты. Единый универсальный дух. Он проявляет себя видимо, в видимом мире как четыре больших потока жизни на различных ступенях развития. Вот этот единый элемент, согласно планам космического разума, отливает плотную химическую материю, то есть все вокруг вот эту материю. Разнообразные формы четырех царств Какие у нас четыре царства? Ну вот минералы, растения, животные и люди Больше никого нет Вот с ними мы имеем каждый день Постоянно какие-то контакты со всем этим Так ведь, да? Ну вот И у нас с вами все четыре царства тоже содержатся Минералы у нас есть тут Растительные формы в нашем теле. Животные какие-то части у нас, да? Вот ниже диафрагмы там находится у нас что? Животная часть у нас. А выше уже, так сказать, там что-то на человека похожее. Диафрагма-то знаете где, да? Значит, выше уже человеческое, ниже животное. Значит, ниже животная часть диафрагмы. Выше человеческое, а точнее точнее, у нас сознание в четвертом центре, вот тут вот, сознание личности нашей, а выше вот эта сказать, часть, с тремя энергоцентрами, это больше тяготеет уже к триаде вечной, бессмертной. И вот когда форма выполняет свое назначение, как проводник выражения трех высших потоков жизни, то химические силы, то есть вот как раз эфир, разлагает эту форму. Ну, то есть тело превращается в труп, да? в труп. И труп, силы эфира разлагают в изначальное состояние для того, чтобы эта материя могла использоваться для создания новых форм. Вот мы с вами, с вами ходим каждый день по этой земле, да? И совершенно даже не соображаем, что мы ходим по трупам. Сплошь одни трупы вокруг. Нет ни одного места, где бы не было этих трупов. То есть по бывшим трупам мы ходим все время, в общем это дело. Какие трупы? Трупы людей, животных, растений. Минералы тоже теряют свою форму, тоже трупы. То есть все разложившиеся формы, минералов, растений, животных, людей, это что? Это разложившиеся трупы, это все формы. Следовательно, дух или вечная жизнь, отливающая ту или иную форму, чтобы выразить себя. Жизнь может выразить себя через форму. Вот сейчас вот 6,5 миллиардов людей надели форму да? физическую и бегают здесь. Но пока вот эта жизнь, она находится на низком уровне развития. Низкий уровень. Говорят, что мы еще пока эти детишки тут, кто-то младенцы, кто-то подростки, но выше у Мишка у нас уже не поднимается пока. Так вот, это вот дух или вечная жизнь, отливающая себе форму, чтобы выразить себя, также отлично от материи, которую она использует. Сама жизнь отлично от материи. Вот сейчас каждым из этих тел, которые здесь сидят, человекообразные тела у нас у всех, это все формы, это материя. Но та жизнь, которая находится там, которая таскает вот эти тела, она отлична от этой материи, с которой построены эти тела. Точно так, как, скажем, плотник отличен там от того материала, который он использует. Понятно, да, вот эти моменты? Строитель отличен от камня, да? Или нет? Или он одно и то же с камнем? Так вот, точно так и мы с вами. Когда тело чего-то хочет, мы по глупости своим своей говорим, ой, я хочу кушать, ой, я хочу сбегать там в туалет или выпить там водички. Нет, та жизнь, которая находится внутри нас, она всего этого не хочет, это все совершенно не нужно. А вот форме, то есть этому телу это нужно, но мы по невежеству отождествляем себя с этим телом. Значит, уровень сознания у нас находится на низком уровне. На уровне этого тела. На уровне грубой, примитивной формы. Понятно, да, вот это? Надо его как-то поднимать. Поскольку все плотно-материальные формы минералов, растений, животных это химические формы, то логические, они должны быть относительно, вроде бы, мертвыми, лишенными чувств, точно так, как химической материи в ее изначальном состоянии. Так вот, физический мир наш, в котором мы находимся, это своего рода образцовый школа или экспериментальная космическая лаборатория, наш физический мир, где нас подготавливают и обучают тому, как правильно мыслить, желать, действовать, но в иных мирах, тонких мирах. Здесь мы строим с вами, учимся строить песочные кучи. Куч много настроено, да? Вуэлоновские башни строим, от небоскреба там, да? И прочее, и прочее. То есть все понастроено. И все это, все эти формы подлежат что? Уничтожению. И в ту форму, в которой каждый из нас оделся уже в который раз, там тысячи раз уже одевались, это тоже все подлежит уничтожению. Нас должны приучить не привязываться ни к этим вавилонским башням, ни к песочным кучам с разным барахлом там, в виде долларов, там, гривен, там, рублей и так далее, в виде этих тел, которые напялены на нас. Вот. А научить нас, чтобы мы к этому, ко всему что? Не привязывались. То есть нас надо научить правильно пользоваться вот этой химической материей. То есть вот эта вот экспериментальная космическая лаборатория. Вот этот мир. Почему именно здесь нас этому надо научить? Да потому что учить нас в тонкой мере опасно очень. Там ведь только что-то пожелать, как оно тоже появляется. А здесь, пожелаешь, оно еще долго не появится, а может и вообще не появится. Так вот, без эфира ничего в этом мире не может жить и существовать. Вот электрический ток, видите, да? До сих пор наука не знает, что это такое. Ни один профессор, ни один архиакадемик не может ответить на то, что такое электрический ток. А оказывается, вот этими электронами, этими Протоны, которые там бегают туда-сюда да, Плюс, минус там. Всем этим хозяйством там, В электрическом Управляет эфир Вот эти ученые еще не доросли до, того, до понимания эфира А стало быть они не могут сказать Что это такое электрический ток -то. Вот когда эфир будет рассматриваться Вот сейчас время такое подходит Когда электрический ток исчезнет Представляете, сколько у нас на этом электрическом токе всего тут понаработано, понаделано. Самолеты надо будет выбросить на свалку все. Поезда тоже. Автомашины тоже все придется. Весь компьютерный парк на планете, весь этот интернет пойдет тоже на свалку. Все придется, как к коту под хвост все это. Понятно, да? Сейчас вот такое время движется. То есть эфир, который занимается электрическим током, он его что? Ликвидирует. Для того, чтобы показать тщетность всех наших, так сказать, усилий и этой, так сказать, всему этому носозадирательству, которым сейчас у нас страдает, и наука это глупое человечество. Представьте себе, сейчас все исчезнет. Вот как-то недавно тут. Помните, в Америке там 50 миллионов жителей остались без электроэнергии? Канада там, понимаете, и Нью-Йорк там, восточные побережья Соединенных Штатов. Так у них там такое началось. Все везде встало, все везде застряло. А лошадей-то нет. Их давно списали. Достижения современной науки весьма впечатляющие. Однако наилучший путь к раскрытию секретов природы, это не изобретение разных аппаратов, приборов, понимаете, вот это нанотехнологии сейчас, вот опять, да, все это работает, как вы знаете, против человека. А это усовершенствование самого исследователя, самого изобретателя, открывателя. То есть все аппараты, все приборы, все инструменты, раз находятся в самом человеке. Человеку свойственны такие способности, которые уничтожают расстояние, увеличивают бесконечно малые в степени, настолько превосходящие и микроскоп, насколько они превосходят наш невооруженный глаз. Сейчас люди появились такие, писали об одном мужчине, Он рассказывает ученым, как устроен атом. Как там движутся электроны, там, протоны как живет саматом. А эти ученые наши, они воображают, что они якобы все знают. А оказывается, он знает больше всех вместе взятых, всех этих атомщиков, ядерщиков. Почему? Да просто он вообще ничего этого практически не изучал, ему это не надо, он просто видит. Точно так, как вот вы видите, скажем, насквозь строение какой-нибудь машины, а все остальные не видят. Им надо разобрать, все изучать, исследовать, какими-то аппаратами там проверять, куда это бежит, куда то бежит, что с, с чем-то взаимодействует и так далее. А он сразу видит. Понимаете? Вот как о Христе мы читаем там в, этой, в Евангелии, что Он видел сразу. Населенно человека и сразу видит, кто он есть, кто есть кто, кто он такой. Сколько в нем темного, сколько в нем светлого, и чего он на данный момент из себя представляет. Чем бы он ни прикрывался, чем бы там ни выдумывал. Какую бы маску на себя ни натянул, в каких бы он не залез, он мгновенно видел, что это такое, да? А нам, нам, как говорят, ни один путь соли надо съесть, чтобы его узнать. Капит, да? Так вот умение работать с эфиром делает человека ясновидящим, но ясновидящим невысокого уровня. Вот теперь четыре э, вида эфира. Первый эфир – это химический. Через него работают силы, которые обуславливают усвоение и выделение. Вот у нас в организме вот этот эфир чем занимается? усвоением все, что в него попадает и выделением того, чего не нужно организму. Это химический эфир. Не путайте его с химическим слоем физического мира. Это химический эфир. Допустим, мы что-то съели, что-то разжевали, проглотили, что-то вдохнули и так далее, и так далее. Все, что попало в тело, Этим занимается химический эфир. Химический эфир нашего эфирного тела. Вот наше эфирное тело, вы о нем уже знаете, да? Ну, проходили мы тогда с вами. Он состоит из четырех видов. Но мы тогда не говорили о подвидах эфира. Но он, этот эфир, имеет два полюса. Положительный и отрицательный. Вот положительный занимается усвоением. А отрицательный выделением. Я не буду вникать более в этих тонкости, поскольку мы в прошлый раз это проходили. Я просто для тех, кого не было, я так проберусь. Теперь, и вот эти два эфира, и положительные, отрицательные отрицательный, химический эфир, должны быть что? Сбалансированы, в гармонии должны быть. А это не всегда так происходит. У одних может быть больше положительного эфира. И тогда человек что? Становится жирным. Жир там все больше, материи все больше накапливается. Но она бестолковая такая, ненужная. Понятно, да? А есть некоторые как в прорум, там едят, едят, а толку что? Нету. Значит, вот у этих больше... Отрицательного эфира. Отрицательного химического эфира. Ну, понятно теперь, раз он занимается вопросами физического тела, усвоением и выделением. Так, следующий вид эфира – это жизненный эфир. Чем он занимается? Он занимается сохранением индивидуальных форм. Жизненный эфир – это проводник сил, который имеет свои цели сохранение видов, то есть это силы размножения. Его задача – оставить после себя подобную форму. Вот положительный полюс жизненного эфира работает, особенно работает э, в женщине в момент ее беременности. А отрицательный полюс жизненного эфира – Работает в мужчине, особенно когда ему нужно семя произвести для оплотворения и циклетки в другом теле. Точно так это происходит и у животных, и у растений. Такая же картина. То есть во всех жизненных формах, где есть жизнь, да, работают вот эти эфиры. Теперь третий вид эфира. Это световой. Тоже там есть два полюса. Силы, которые действуют через положительный полюс светового эфира, это те силы, которые занимаются вопросами температуры в теле. Вот в теле этой формы занимаются вопросами температуры. Вот у нас, допустим, с вами, и у высших животных, у теплокровных, у млекопитающихся, у человека, Положительный полюс светового эфира поддерживает кровь в теплом состоянии. Вот этим занимается световый эфир положительного полюса. Теперь также эти силы занимаются вопросами функции зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния. Положительные занимаются вопросами температуры, а отрицательные, не положительные, отрицательные, занимаются вопросами так сказать, вот наших пяти органов чувств. У хладнокровных животных положительный полюс светового эфира, он занимается вопросами циркуляции крови. Только циркуляции, температуры не занимается. То есть температуру крови у холоднокровных он не повышает. А отрицательный полюс занимается вопросами органов чувств у животных. В растениях положительный полюс светового эфира в растениях занимается вопросом циркуляции растительных соков, вот у всех растений. А вот отрицательный полюс в растениях, отрицательный полюс светового эфира. Занимается вопросами создания хлорофила, функционирования его. То есть вся зеленая субстанция, то есть все тела растений, как раз создаются через хлорофилл. Да? Он поставляет там все необходимое. Цветы и окраску. Растениям он дает окраску, цветам. То есть фактически все цвета во всех четырех царствах, минеральном, растительном, животном, человеческом, все цвета образуются посредством отрицательного полюса светового эфира. Ну, надо иметь в виду, что мы еще все с вами находимся, все четыре царства, находимся в ауре нашей планеты и в ауре ее эфирного тела в ауре ее эфирного тела. И вот в эфирном теле планеты вот эти все четыре вида эфира выполняют те же самые функции, что и у нас в организме. Если вы сейчас, вот, знаете, то, что делает эфиры вот, в физическом теле, вы транспонируете это, перенесете это на нашу планету, на ее эфирное тело, то можно да, понять многие вещи, которые происходят вокруг нас, в окружающей среде. Вот у животных самая темная окраска – это окраска спины, как известно. У цветов окрашена темнее та сторона, которая обращена к Солнцу. В полярных районах Земли, где солнечные лучи слабее, все краски бледнее, в некоторых случаях зима они исчезают совсем, а животные – в полярных областях становятся белыми. Но это мы знаем все, да? Как раз вот это связано с действием отрицательного полюса светового эфира. И последний, самый высокий, самый тонкий вид эфира, он называется отражающим. Это четвертый вид эфира. Вот все, что у нас, все наши мысли, все наши действия, неизгладимо фиксируется природой в ее отражающем эфире. Вот аура нашей планеты, эфирная аура возьмем, только эфирную часть ауры возьмем. И вот в этой эфирной ауре все буквально отражается. Так что опытный ясновидящий может там кое-что узнать в эфирном отражающем слое. Но вот эта вот настоящая же память природы находится не в отражающем, а в более высокой сфере настоящей памяти. А в самом отражающем эфире картина является лишь отражениями того, что находится в настоящей памяти. Но по настоящему подготовленный и сновидящий он не занимается тем, чтобы выяснять, что там написано или что там осталось. На, вот в этой грубой части памяти, то есть в отражающем эфире планеты. Так как картина в нем размытая обычно и неясная, а в более высокой, тонкой материальной сфере, то есть в астральном мире, там можно читать уже значительно более четко. Те, кто читает вот, в отражающем эфире, это малоразвитые ясновидящие, они фактически даже не знают, что они видят. Как правило, вот разные экстрасенсы, там медиумы и прочая такая малоразвитая публика они считают в отражающем эфире и оттуда получают свои знания. То есть они дальше физического мира планеты не выходят, даже в тонкий мир. Поэтому на Востоке, допустим, когда человек начинает развивать у себя ясновидение, они обязательно проходят вот эту стадию, стадию отражающего эфира физического мира. И учитель там предупреждает, чтобы ученик на этом не сосотачивался, не останавливался. Он говорит о том, что вот этот отражающий эфир, он далеко не достаточен для настоящего ясновидения. Но в то же время этот эфир выполняет свою роль, вот этот отражающий он является средством, при помощи которого мысль, мысль наша, мысль, она, мысль создается не в физическом мозгу. Вот это очень важно усвоить. А она создается в ментальном теле. А оно, как вы знаете, выше тонкого тела и тем более выше физического, да? Так вот мысль, мысль запечатлевается в нашем физическом мозгу именно посредством вот этого отражающего эфира. Если он есть в человеке, а он может быть в разной степени присутствовать, то и память физическая может быть либо хорошей, либо средней, либо плохой. То есть вот этот четвертый вид эфира, отражающий, он ну, для нас пока неведомым способом связан с четвертым подразделением ментального мира. Это высшее из четырех подразделений слой конкретной мысли. То место, которое является обиталищем нашего человеческого ума. Не физического, а человеческого ума. Не путайте ум физический с умом человеческим. То есть физического ума, по сути дела, нет. А есть физический мозг. Но это не ум. Ну то есть все вот эти тонкости, хитрости надо уже что? Различать. Это вот там вот народ, который не занимается этим вопросом, они могут все смешивать в кучу там, а вы уже не, не имеете такого права. Вот именно там еще более, то есть выше, чем тонкий мир, а именно ментальный мир, там находится точная версия памяти природы. Менее точно находится в тонком мире. Еще менее тонкая находится в физическом мире в отражающем слое. Эфирном отражающем слое. Понятно, да? Ступенье. Значит, память на физическом плане в отражающем слое, в самом тонком виде физической материи. Ведь все вот семь слоев этой физической материи. И самый тонкий, отражающий слой эфирного тела. Как у нас, у физических людей, так и у физической планеты. Где эфирный слой, самый тонкий, это отражающий эфир. Теперь переходим мы к тонкому миру. Его еще, может быть, даже правильно называть миром желаний. Вот все наши желания формируются из материальной и эфирной части тонкого мира, или мира желаний. Все, чего бы ты ни захотел, всякое желание, которое возникает, все строится вот из энергоматерии, или эфиро-материи, скажем, тонкого мира, или мира желаний. Вот если много всяких желаний... И страстей у себя человек, так сказать, там наработал, накультивировал и носит с собой все свое всегда с собой ношу, да, все оно при себе. Вот если слишком много материи он использовал для строительства вот этого всего желательного хозяйства, то в тонком мире придется застрять надолго. Потому что ты же много взял. Страсти, всякие желания, хотения, прихоти, привычки там эти дурацкие, скажем. Ну и хорошие привычки тоже придется застрять. То есть, когда у человека нет ни того, ни другого, то в тонком мир отдавать нечего. И тогда прямо как вот святые, они как молнии, пролетали его, не задерживаясь ни на мгновение даже. А нам придется там криктеть. И как говорили вот христианские подвижники, на Востоке более там точно, там наука в этом плане разработана, духовная, но христианские подвижники, вот особенно православные, они там говорили, что человеку придется испытывать мытарство, так называемое воздушное, как они говорили, мытарство. Но кому-то не только воздушное, но еще и водяное, и там и вот подземные. Кто слишком привязался к грубой материи, вот к этой вот, всякое барахло, драгоценности, там золото, доллары, деньги любит, но сильно, очень. Расстаться с ними очень трудно. Значит, все пойдут туда. Вот там все это хозяйство. То есть там вот астральный слой, самый плотный, он находится под корой планеты. Астральный седьмой слой, самый там. А все, кто с водой как-то связался, вот алкоголики разные, вообще любители всяких жидкостей, им придется толкаться еще вот в водяной среде там вот. Потому что ним все связано, да? А те, которые больше связаны с разными, менее материальными, вот они в воздухе будут здесь. Почему? Потому что каждый вид материи в тонком мире связан со своим видом физическим. Все, да? Понятно? Вот эти моменты все, чтобы вы потом не блуждали там. Выяснить только, какая страсть, допустим, какая привычка, к чему, как, и будет ясно, где будешь находиться. Ну, не все время там, не всю вечную жизнь, как говорят попы. Они там перепутали кое-что. А только какое-то определенное время. Пока энергия желаний, скажем, довольного, плоского, не будет там исчерпана. То есть по за это получишь как следует. как следует, потрясут и поймешь, что тебе это не надо, тогда там это что? Покинешь тот слой. Потом в другом месте тебя будут трясти. Тоже до, до, до понимания, до момента понимания, что мне тоже, оказывается, это не нужно. Вот тогда придется и тот оставить. Понятно, да, вот это? Ну, чтобы было ясно там, вот Тонкий мир, там выйдешь. Ну, конечно, там ангел примет, скажет, ой, родной, дорогой, любимый там. А теперь скажет, давай-ка, надо чиститься. Так вот, тонкий мир или мир желаний? Имеет свои семь подразделений. Но в отличие от физического мира, он состоит из больших частей, которые соответствуют химическому эфирному слоям. Почему? Большие части. Ну, допустим, у нас здесь плотную материю, она плотная, да? А там та же материя, которая соответствует плотной. Она более, как бы, по диапазону занимает больше, как говорится, что ли, места. Трудно сказать о месте. То есть куда больше всяких разнообразий в этом плане. У нас вот физическая материя, но ну, он, он камни, тут он железо, тут какое-то металло, там, минералы разные. Дерево тут, тело. То есть все это в уплотненном состоянии. И кажется, что всего этого не, не очень много, да? А в тонком мире... Плотная материя тонкого мира. Она неизмеримо более разнообразна. Вещество желания в семи подразделениях или семи слоях. Вещество желания, то есть тонкая материя. Она является материалом для воплощения желаний. Вот там желание любое воплощается и приобретает определенную форму. И теперь вот это самое вещество желаний форму приобрело, теперь эта форма стремится что? Воплотиться вот в этом мире и проявить себя. Вот хочу тортик съесть, это вещество желания, вещество, созданное из материи желания, то есть из тонкого мира. Тортик хочу, ну прям в зарез. в жизни все не представляю, скажем. Да, есть такие, да, не удивляйтесь. Столько таких, понимаешь, у нас. Вот. Не могу жить. Вот теперь вот это самое желание должно воплотиться здесь. Надо найти и есть. Денег нет, надо украсть там, пойти купить. Ну, это такой пример, примитивный. А когда у человека, допустим, вот он, там он наркоман, пусть, Там не просто жить невозможно, там просто умрешь, если не сделаешь очередную укол или дозу. То есть, это так ломать будет, да? То есть, вот смотрите, насколько сильные желания там. Да, вещество желания в семи подразделениях. Вот из разных этих, так сказать, видов тонкого мира строятся желания разные. Если вот химический слой является сферой формы, вот наш химический слой, химический слой такой, вот, все химические элементы нашего физического мира, для чего они? Они нам поставлять материал для построения чего? Разных форм, разных тел. Тел человека, животного, растения, там, тела этих, кристаллов, там, минералов и так далее. Да? Вот, а эфирный слой нашего физического мира является обиталищем сил которая обеспечивает жизнедеятельность всех этих форм и позволяет им, вот эфирный слой физического мира, позволяет им жить, двигаться, размножаться. То силы мира желаний, или силы тонкого мира, действуя теперь уже в оживленном плотном теле, действуя через что? Через эфирные силы, да? Заставляют их двигаться не просто как попало, дрыгаться там руками, ногами бестолково. А двигаться в определенном направлении. И уже с более определенной какой-то целью. Понимаете? То есть, если просто есть форма, вот скажем, тело есть и есть в нем эфирная, так сказать, вся вот эта энергетика, да? оно будет просто ну, лежать, как бревно. Но если там еще что-то немножко есть, такого растительного эфира, просто его будете кормить, и оно будет там выкидывать отработанные пищи и все. То есть будет чисто растительная жизнь, в данном случае, у этого полутрупа. Понимаете? И если бы были активизированы только химические эфирный слой физического мира, то тогда вокруг нас были бы вот такие живые формы, которые способны были двигаться совершенно бестолково но лишенные побуждений к тому, чтобы двигаться. Они могли просто бы лежать, потом могли бы подвигаться. Побуждения создаются космическими силами желания. Космическими силами, которые действуют в тонком мире. И без них, которые стимулируют каждое волокно оживленного тела, побуждение к тому или иному действию, не было бы, тогда не было бы накопления опыта, не было бы и морального нравственного роста, то есть функции различных эфиров обеспечивали бы физический рост формы, но развития, тем более морального какого-то роста, не было бы вообще. Эволюция была бы невозможна ни для форм, ни для жизни. Так как только в ответ на требования духовного роста форма будет нарабатывать более высокие состояния, отсюда видно огромное значение вот этой сферы природы, то есть какой? Тонкого мира, мира желаний. Всякие разные наши мечты, желания, страсти, чувства, там, привычки выражают себя все вот это выражает себя в материи различных слоев тонкого мира или мира желаний. Как они себя там выражают? Мечты, желания, страсти, привычки, чувства, всевозможные. Точно так, как и формы, и черты, которые выражают себя в химическом слое физического мира. То есть наши мечты, мечты, желания, страсти и чувства. Выражает себя в том, что они принимают определенную форму. вот эти формы существуют менее или более длительное время, в зависимости от интенсивности, воплощенного в них желания, скажем, эмоции какой-то, привычки или какого-то чувства. Формы. Тонкие формы, если она существует, значит. Она тогда двигает физическим человеком. Форма желания исчезла. То вот была какая-то привычка там, или какая-то была, да? Так человека таскало туда сюда. А потом постепенно он там, либо сам, либо еще что-то обстоятельства такие. Она исчезла. Форма вот эта тонкая растворилась, да? И человек что? Не стал реагировать на предмет страсти, скажем. Раньше была страсть, теперь ее нет. То есть тонкая форма растворилась, либо он работал над этим, либо под влиянием обстоятельств пришлось расстаться с этим. И форма растворилась. Форма желания, форма страсти, форма привычки, форма довольного чувства, эмоции какой-то. Поэтому вот эти все формы, наших желаний, эмоций, страстей, чувств, привычек, разных мечтаний, они живут определенное время. В зависимости от интенсивности, то есть в зависимости от вложенной в них вот этой энергоэфирной или эфирно-материальной части тонкого мира. Сколько там этого мы заложили туда? То есть в мире желания различия между силами и материей если у нас здесь вот сильно заметно вот эта вот плотная материя, да, и какие-то силы, да, здесь различия сильны, да, так ведь? Вот электрический ток сильно отличается от этого стола, или нет? Сильно отличается. Теперь тепловая энергия отличается от этого стула? Отличается, скажем, да. То есть отличие между энергиями, которые все здесь движут у нас, и вот этой материей. Есть такие отличия. А вот в мире желаний вот эти отличия между силами и материей не так более заметны, не так конкретны, не так очевидны, как вот у нас с вами здесь. Можно сказать, что в нем понятие силы и материи для нас, для нас, вот здесь, в котором мы здесь живем, здесь с вами сейчас в лирийском мире, для нас именно понятие силы и материи тонкого мира практически идентичнее, взаимозаменяемы. То есть для нас все, что делается в тонком мире, все, что там есть, вся энергоматерия, она для нас просто энергия. А как материя не выступает. Но зато мы по отношению к тонкому миру сплошь одна материя. А тонкий мир для нас сплошь одна энергия. Но когда мы там будем, там для нас... Вот нижняя часть тонкого мира будет материи вдруг, а верхняя, как была энергии так и будет. Только мы уже будем к этим вещам относиться иначе. В то же время тонкий мир состоит, как вы понимаете, из своей материи, из своей эфирной части тоже. Относительно материи тонкого мира можно говорить, что она менее плотная, чем материя нашего физического мира. Но ее нельзя считать физической материей ни в коем случае. Это уже материя тонкого мира. Иногда вот это вот путают эти вещи. Вот такие неверные впечатления возникают в основном из-за того, что человеку четвертого глобусного круга, вот мы как раз все сейчас с вами, все человеки четвертого глобусного круга, все 60 миллиардов, трудно представить себе полное точное описание, скажем, о тонком мире или тонкого мира, который необходимо для глубокого понимания более высоких миров, чем наш. Наш грубый язык приспособлен для описания только вот этих вот физических, материальных вещей. И совершенно наш язык, какой ни возьми язык, совершенно недостаточен для описания состояний в тонком мире и далее. Поэтому все, что говорится о сферах, которые более высокие, чем наш физический мир, все, что говорится, должно считаться приблизительным, сравнительным, но ни в коем случае не точным описанием. Вот этого должны иметь в виду. Почему? Потому что, а я вот там что-то там немножко задремал и что-то там увидел. И рядом сон такой-то вот видела, и рассказывает потом, захлеб, понимаете, сон там такой видела, она да. Целый день она там видела, целый день потом рассказывает. А то и, Господь, а вот я видел, вот там такое видела. Да. Не верьте снам, сказано давно. Они сбываться не будут, и зацикливаться на них не надо. Почему? Потому что все, что видится в тонком мире, может быть, и в большинстве случаев, диаметрально противоположно тому, что может случиться здесь. Вот надо знать, какой сон, в каком слое тонкого мира ты видел. А что такое сон? Это участие или просто наблюдение, или участие самого в этом слое, или наблюдение того, что там происходило. А слоев там много, как вот у нас здесь, у нас здесь 7, а если еще подразделить их на 7, уже 49. А там эти подразделения более реальные. Там и 49, и 343, и так далее, и так далее. И 1768, и все. Хотя, скажем вот, для примера, тут гора и цветок, человек, лошадь, кусок железа. Все на самом деле состоят из единого элемента. Все, абсолютно. Из единой первичной атомной субстанции. Но мы же не говорим с вами, что вот цветок это кусок железа, нет ли, да? То есть формы разные материя принимает. Материя принимает разные формы. Вот форма железа, форма, скажем, того белка, и так далее, и так далее. Разные элементы, таблицы Менделеева, это все, все абсолютно стоит из одного единого элемента. Когда-нибудь мы в будущем, когда будем уже такими небольшими богами, начнем изучать эти вещи. Потом побольше богами будем, потом еще больше и так далее, и так далее. И так в бесконечности. Невозможно объяснить словами вот те изменения, которые происходят с физической материей, когда она переходит в тонкое вещество желаний. Если бы различий между, не было, между ними не было бы, то вещество желаний подчинялось бы законам физического мира. Но это совсем не так. И в тонком мире свои законы, отличные от наших. Закон материи, скажем, вот химического слоя, вот закон, которым живет вот эта вся материя вокруг нас, да? Вот этот химический слой физического мира, да? Закон один из законов, можно сказать главный закон это инерция ну вот стол стоит вот этот, стоит он там все что угодно пока не толкнешь не двигается ничего значит есть инерция покоя есть инерция движения а когда двинешь потом не остановишь да? надо силу применить то есть необходимо определенное количество силы чтобы преодолеть эту инерцию и побудить покоящееся тело к движению, или наоборот оставить и остановить, вернее, тело. А вот с материей уже, в тонком мире, ну, похожей на наш физическую, дело обстоит все иначе. Материя тонкого мира почти живая. У нас это почти мертвая, да? Но совсем мертвым назвать ничего нельзя в мире. Ну по отношению к нам она вроде совсем не двигается. Надо все время ее толкать, двигать, тащить куда-то, понимаете. Да. Деньги тоже сами в карман не лезут, надо искать, их добывать. Да, правильно? В тонком мире картина иная. Там можно себе долларов напечатать сколько хочешь. Хоть миллион, хоть миллиард. только вот что с ними делать, непонятно. Здесь понятно, что с ними делать, а вот там непонятно. И вот такие там игрышки с этими тоже деньгами там продолжаются, как и здесь. Потому что многие настолько привыкли там, да? да. Они продолжают там покупать, что-то продавать. Ну, отсюда утащили все эти свои похоти и желания в этом плане. Они еще продолжают там тешиться этим делом. А на самом деле все это там совершенно не нужно. Вот люди есть, допустим, он... Болел, болел так привык к болезни, что никак с ней остается. Он не мыслит себе, так сказать, уже здоровым, да? Он туда переходит, его из тела вытряхнули, и он там продолжает точно так же заниматься, торчать. Есть такое впечатление, что он вечно будет болеть там. Да? Но поскольку природа все-таки свои дела делает, она постепенно его от этой болезни избавляет. И через какое-то время она что он совсем здоров. Но на это может уйти очень длительное время, тысячи лет. Ну, по нашим это исчислениям. А если бы он заранее все эти моменты знал, то как только вытряхнулся бы из этого тела, он сразу ощутил бы себя что здоровым. Встряхнул бы последние останки этой всей этой рухлины. Да. Нет, то есть стариками себя представляют. Старуха, о, Бог, я уже пока там, говорить не может, двигаться тоже не можем, все старое совсем. Страшным зеркалом на тебя посмотреть, Так вот надо себя считать себя молодой, активной, бодрой, здоровой, и вот с такими мыслями уходишь в тонкий мир, и там немедленно такой же и будешь. А если считаешь себя старухой с морщинами, там, со всем прочим, больной, хронически там понимать, это болезнь, вытряхает из тела и также себя продолжаешь ощущать. Так что надо готовиться, менять вот это вот отношение. То есть материя в тонком мире почти что живая. Она находится в непрерывном движении. Она непрестанно течет, принимает любые вообразимые, совершенно невообразимые формы, с непостижимой легкостью и быстротой. Одновременно сверкая и искрась тысячами постоянно меняющихся цветов, цветовых оттенков, она совершенно несравнима ни с чем известным нам в физическом мире. То есть вот недаром говорится, вот ну вы знаете, астральный мир это астраль, это звезда, астра, да? Звезды сияют разными цветами. Звезды все время сияют. Почему и назвали астральную материю тоже вот этой звездной материей? Потому что она там тоже все время без конца сияет, сверкает, течет, меняется. Но астральный, астральный мир это будет, вот если весь тонкий мир называть астральным, будет неправильно. Потому что астральный мир относится лишь к материальной части тонкого мира. Понятно, да? Это астральная материя. А там еще четыре вида эфирной материи тонкого мира. Не материя а энергии, силы. Так вот, мир желания – это постоянная, изменчивая, световая, цветовая гамма, в котором силы животного и человека смешиваются с силами бесчисленных иерархий духовных существ, которых нет в нашем физическом мире, но которые также активны там, в тонком мире, как мы активны здесь. Вот сейчас днем у них там ночь, а когда мы с вами спим, там день. Силы, которые исходят от этого гигантского сонма разнообразных существ, силы, отливают постоянно меняющиеся материи тонкого мира в бесчисленные формы. А формы это эти, они более-менее долговечные, скажем, которые соответствуют вот кинетической энергии порождающего их импульса. Кинетическая энергия. Понятно, да? То есть непрестанное движение. Сколько движения заложил? В ту или иную форму. Столько времени она будет что? Двигаться, шевелить там руками, ногами, если она человекообразная формы, Или форма животного, скажем, получилась. Биоробот какой-нибудь там. Все вот эти монстры, которых показывают эти одержимые из Голливуда там. Ну, одержимые астральными всякими тварями. Они как раз астральные формы разные показывают. Потому что если не были бы одержимы они вот этими темными тварями тонкого мира, ни, нижних слоев, ну вот эти голливудские эти ребята, одержимые, они бы не показывали всю эту гадость. Вот все, что они показывают, в тонком мире есть. Это все оттуда они вытаскивают. Здесь такого нет, там есть. Там все что угодно можно наворотить, какие угодно эти жуткие формы создать, какие угодно инопланетян там можно наплодить столько, чем сильнее в них веришь, тем больше они получают право из тебя, как говорится, сделать отбивную. Эксперименты над тобой проводить и так далее, и так далее. И таскать тебя в эти космические корабли, делать там всякие операции. Так помимо наших искусственных таких вот биороботов, могут быть и настоящие. Так вот из этого поверхностного описания, конечно. Понять, как трудно сохранить равновесие в мире желаний человеку, ученику, чьи внутренние глаза только-только открылись. Сохранить равновесие практически невозможно. Поэтому надо вот здесь стараться приобрести равновесие, чтобы там не оказаться вот таким вот листиком, понимаете, сухим, которым пинать, бросать будут там как разные сущности, так всякие астральные течения туда-сюда. Опытные ясновидящие вскоре перестают удивляться тем невероятным рассказам, которые иногда можно слышать от разных экстрасенсов, медиумов, всяких ясновидящих и, и так далее. Перестают удивляться. Почему? Рассказы вот всевозможных этих вот сейчас дружко там показывает всякие там все эти люди рассказывают, как она летела там ее ангел кит встречали, она еще где-то там летала, вот, но ну, летала удобно. Долго летала везде, да, то показывает, то видела. Вот. Для нее все это будет абсолютно честно. то, что она видела. А для других это совершенно нереально. Все это, все другим это не нужно. Это для них ровно никакого значения это все не имеет. Для других это ложь. Потому что другой увидит совсем другое все. Так что если вам кто-то начнет рассказывать там, вот он в тонком мире был, а там кто-то видел, понимаете, для вас это ложь, с вами этого не будет, совершенно точно. С вами будет другое. Но здесь одна только правда, что обязательно будет что-то другое, будет изменение, состояния сознания. Вот это будет обязательно. А вот то, что будет там видеть, для других это нереально. То есть возможность для лжи и всяких фантазий здесь огромное поле. Поэтому удивляться приходится скорее тому, что астральные ясновицы хоть иногда дают немножко там верной информации. А почему человек не может видеть реальность, а видит, так сказать, всевозможную очевидность, астральную очевидность? Есть вот физическая очевидность, вот сейчас мы тут очами видим, это для нас называется очевидность, на физическая. А там есть астральная Очевидность, своя тоже очевидность. То есть человек, если застревает в тонком мире, он все видит через призму своих неизжитых страстей, всевозможных желаний, привычек и так далее. А это все, для другого этого не существует. Это все, что он видит, это ложь. Для всех других. А для него это истина. И он будет рассказывать, говорит, вот там так, понимаете. Но для вас это совершенно все не нужно. Потому что у вас другие страсти, у вас другие желания, эмоции, понимаете, хотения, мечтания там и прочее. Вы свой комплекс будете видеть, он только для вас это будет. И именно для вас он будет что? Реальным, Истинен. А для других ложь. Вот детишки, когда они совсем маленькие еще, да, только ручками ножками там шевелят, они еще не могут сориентироваться. Ребенок может тянуться к предмету, который далеко от него находится, а ему кажется, что вот он рядом. То есть он, придя из тонкого мира, он пытается пользоваться способностями тонкого мира здесь, в физическом мире. В тонком мире, если вещь какую-то видит, он, он только за ней потянулся, она мгновенно у него тут. А здесь сколько не тянешь, он там в углу что-то стоит. Ты же никак не доберешься. Надо научиться ходить сначала, научиться залезть туда. Так ведь, да? Вот слепой, долго ходил, скажем, несколько десятков лет ходил слепой, потом вдруг зрение у него открылось. Для него совершенно непривычно это зрение. Он говорит, когда я закрою глаза, я лучше ориентируюсь. Вот на ощупь ему лучше. А глаза? -то, ну... То есть ему надо научиться пользоваться глазами. Так что и человек вот, чьи внутренние органы восприятия стали работать, вот, скажем, третий глаз там проснется у нас, да? Вон там, как раз, в центре вот этого черепка. Третий глаз, Шишковидной железе если она проснется, то человек начнет видеть. Он же был слепым совершенно, к тонкому миру, да? А тут вдруг видеть что-то начнет. И поначалу вот таким видящим становится страшно. Вот почему и говорится, что нужен учитель обязательно, опытный уже. Потому что то, что он начнет видеть, это его будет бросать, так сказать, там в дрожь, в страх и так далее. Лучше бы я ничего этого не видел. Лишь бы этот граф закрылся. Точно так, как для слепого вот этого. А потом потихонечку он все-таки будет там что-нибудь там видеть. А если есть руководитель, тогда легче будет. Точно так и слепому, который в лазрук открылся, ему нужно тоже какой-то помощник. Вначале, конечно, такой начинающий, ясновидящий, пытается анализировать тонкий мир. А что значит анализировать? Он же будет исходить из вот тех знаний, того опыта, который он приобрел здесь, в физическом мире, так и, да? А этими же здесь, вот этим опытом, вот этими знаниями пользоваться нельзя, для того, чтобы тонкий мир попытаться осознать. Понимаете, потому что это ничего не помогает. Недаром сказано того же апостола Павла, что вся мудрость земная мерзость перед Богом. Вот этот закон как раз и здесь проявляется по отношению к тонкому миру. То есть вся мудрость, все знания о нашем физическом мире там, в тонком мире. Мерзость просто. То есть, ну, не в полном смысле, в смысле что это все нехорошо, а в том плане, что это все не нужно, становится там. Да, оно будет мешать, да. Вот в этом множество затруднений возникает у человека. Прежде чем он научится понимать, он должен уподобиться ребенку, который впитывает знания, не опираясь на какой бы то ни было предыдущий опыт, обратите внимание. Вот почему и сказано было Христом, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Так сказал великий Логос нашей Солнечной Системы нам. Понятно, да, что это за слова, для чего они были сказаны? Точно как входя в другой мир, вот из тонкого мира будем ментально входить потом, потому что смерть она продолжается. Здесь умрешь физически, потом надо умереть там на тонком уровне, тонкая смерть, потом в ментальный мир перейдешь, потом ментально надо будет умереть, чтобы войти в огненный мир. И каждый раз нужно что? Ну, готовиться надо. Чтобы прийти к правильному пониманию тонкого мира, мира желаний, необходимо осознать, что является миром чувств, желаний, эмоций. Все они подчиняются двум великим силам сила притяжения и сила отталкивания, которая, вот эти силы тоже в плотных слоях мира желаний. Трех плотных слоях, ну три нижних плотных, или три астральных слоя тонкого мира, действуют иначе вот эти силы притяжения Телны, чем а, в высоких слоях тонкого мира. Там три высших есть слоя тонкого мира. Там вот эти силы действуют, но, но иначе. Но об этом уже в следующий раз. Правильно. Каждый раз нужно открывать новый лист тетрадки, скажем, там открываете, и надо писать что. А что же вы будете на исписанном, Мараном там со всякими этими писать, где же вы там напишите? Вы что, будет накладывать на прошлые записи вот эту, так сказать, свою сегодняшнюю? Логично? Или нет? Ну вот и все. Новенькую открыли страничку, надо на ней писать. А что напишешь, что и ладно. Один хорошо напишет, другой каракули какими-то. А есть такие, которые ничего не напишут вообще. И считается, что в этом случае страница вот, книги жизни оказалась пустой, вырванной. Есть и такие. Все, желаю вам успехов.